У меня много приложений для обработки фотографий и видео, и часть из них оплачены. Сегодня я покажу, как можно сделать динамичное видео для истории без дополнительных приложений. Инструкция применима как на телефонах с iOS, так и Android. Итак, поехали. Я открываю свой аккаунт в Instagram и нажимаю на камеру для записи Story. Делаю фотографию. Нажимаю на кисть и выбираю цвет фона. Кстати, если вы не знали, то если нажать на кружок цвета, вы сможете выбрать любой оттенок. Я выбираю теплый персик. Нажимаю на экран, держу пару секунд и вместо фотографии фон заливается цветом. Сохраняю историю, нажимаю на крестик и выбираю сохраненную фотографию. Далее параллельно открываю фотоальбом и ищу фотографию, которая откроет мой видео-коллаж Нажимаю на нее и сохраняю. Перехожу на экран истории и выбранная фотография дизайна предлагается мне в качестве слайда. Вставляю ее, снова сохраняю получившийся фон, нажимаю на крестик и выбираю последнее сохраненное фото. Снова сохраняю и выбираю из галереи. Опять перехожу в галерею. И хочу показать, какие яркие дизайны может создавать аэрограф. Выбираю фотографию, сохраняю ее. И когда перехожу в историю, снова мне предложено выбрать фото из буфера памяти. Редактирую фон и снова сохраняю. Выхожу и выбираю последнее сохраненное фото, уже коллаж. Перед сохранением фотографии из галереи, вы можете ее отредактировать и сохранить в уже в измененном виде как это делаю я сейчас. Еще вставлю картинки с разными дизайнами, фотографию из видео, как я делала аэрографию на себе и абстракцию с графикой. Аэрография многогранна. По-моему, получается все в тему. Вы как думаете, напишите в комментариях. Добавляю фотографию с разными аэрографами. Добавлю фотографию с разобранной ручкой, чтобы показать, что я научу делать не только градиенты дизайна, но и правильно чистить аэрограф. Остается поставить дату курса и все кадры динамичного видеоколлажа готовы. Осталось из полученных фотографий смонтировать видеоколлаж. Это можно сделать в своем аккаунте, например, в группе «Только для друзей». Но чтобы случайно не залить еще не готовое видео, я перестраховываюсь и открываю другой аккаунт, в котором нет подписчиков и можно экспериментировать. Открываю истории и заливаю сразу несколько фотографий по порядку. Выкладываю. Теперь включаю запись экрана и просматриваю свою историю. При этом я перехожу к следующей истории через секунду, ровно как я планирую скорость своего будущего видео. Теперь выключаю запись экрана и перехожу в галерею и корректирую видео. Убираю лишние отрезки в начале и в конце, при этом сохраняю изменения каждый раз. Потом обрезаю видео сверху и снизу. Немного сужаю под формат 9 на 16 для истории. Ура! Наступил момент загрузки видео. Открываю необходимый аккаунт и заливаю видео в историю. Вуаля! Все готово! Для того, чтобы делать видео и вести аккаунт, совсем не обязательно покупать дорогие приложения. Все уже есть на вашем телефоне. Нужно немного времени и приложить фантазию. Проверим, что у нас получилось. Открываю принципе, историю. Получилось видео, в котором все понятно без слов. 7 мая жду вас.